Всем привет, с вами Константин и вы на канале Строй Гарант Анапа. Сегодня мы находимся на коттедже поселке Азовский, где будем сдавать с минуты на минуту вот этот прекрасный дом Ильи Павленко 126, а клиенты, которые будут принимать дом, уже сейчас подъедут. Давайте ожидаем их. Завета. Ну вот как бы настал для вас такой долгожданный момент. Сегодня у вас приемка вашего прекрасного дома. Или Павленко 126 по адресу. Хотим вам вручить вот такие ключи от вашего дома. Живите, наслаждайтесь, да. чтобы в этом доме Спасибо. у вас всегда была радость, всегда было счастье, веселье, много гостей. Как говорится, вырастет детей построил дом и вот хотим вручить вам чтобы посадили дерево чтобы все как в русских традициях Спасибо. ну давайте как говорится принимайте шарики тоже шарики вам, вам тоже шарики, все, Или за за показывайте благодарю поздравляем дом Прошу. Алексей, Елизавета, ну а чтобы вам еще все понравилось, пожалуйста, такой сладкий от нашей Благодарю. компании, от директора, презент. И еще да, вот такие вот шоколадочки, чтобы когда Иван слушали да. вспоминали нас. Добрый на, на, на, на. Алексей, кратко можете рассказать свою историю, почему вы выбрали именно этот проект, почему именно это место и вот такие какие-то, может быть, свои пожелания для наших подписчиков. Ты просто показал, что проект самый лучший по моему мнению, и, ну как бы он же у нас не именно такой 125 проект, изначально но в общем мы его переделали более крупный возник такого у вас, ну как бы, что еще? Ну как бы, Ну да, потому что мы много смотрели там, разных, ну вот это, ну оказывалось, ну плюс здесь таких, по-моему, пока еще нет. Это ваш первый, да и выделяется на фоне других тоже очень сразу хорошо. Почему именно выбрали, например, нашу компанию? Я как знаю, вы много и были. Ну, да. да, просто потому что, я не знаю, единственная компания которая оперативно, скажем ну, так, сказать так, отреагировала на наши вообще пожелания. Какие у нас, скажем, были даже и в процессе, даже до договора, мы уже ну, при общении. При общении, да, уже было понятно, что ну, отношения, говорят, отношения, если сравнивать с этим инструментом. В общем, в нашей компании, как я с ваших слов понимаю, у нас есть гибкий подход к каждому клиенту. И главный, как говорится, ключик нашли. Может быть еще какой-то, вот есть у людей какие-то, я не знаю, а по тебе много вопросов. Ой, ты вы почему не Анапа, а вот именно вы рассматривали и Анапа, как я знаю, а выбрали тебе, это очень даже интересно. Во-первых, Анапа такая, уже такой видопольс, потому что вот, из Москвы там вообще такой пробки и все остальное. Просто здесь поспокойнее. Вот, Скажите, у вас семья большая, получается большой такой домик. Ну, у нас трое. Сейчас уже внутри. Mm -hmm скажем, по 27. И уже все, скажем так, запланировали. В общем, приехать на гости да, вот. А скажите, есть уже какие-то планы, как-то благоустраивать. Может быть, что то во дворе будете, может быть, ставить? Ну, что-то такое. Ну, планов очень много, ну да. Может, какую-нибудь ориюночную поставить. Ну да, Ну так. Ну, вас еще раз тогда поздравляем, комить не будем. Лучше приедем чуть позже, когда вы здесь отживетесь и скажете еще, как она вам жить на новом месте, поздравляем вас. Друзья, ну вот мы и сдали сегодня дом Алексея и Елизавете. Они сделали свой индивидуальный проект с нашими проектировщиками. Полностью его расширили на 1 метр и тем самым стали просторные объемные комнаты. Поэтому, если у вас какие-то есть свои видения по вашему дому, мы обязательно вам можем помочь. Все, какие есть у вас вопросы, можете писать ниже нам под видео. Обращайтесь в отдел продаж и мы обязательно к вам поможем ответить на все ваши вопросы и помните что у нас есть получается июнь и июль действует индивидуальное предложение для каждого клиента а какое уточняйте у наших менеджеров с вами был константин и вы на канале Стройгарант анапа всем пока добра кто приехал на юг жить на море мечтал знать тебе повезло